Приезжаешь в деревню. В лавочки вот садишься вот для дома. Тишина. А уже вечер. Мухи-то ты слышишь, как летают. Мухи. Шершни вот это вот. И бабушка корову ведет в хозяйство себе на дойку. А по пути пока коровы идут лепешки падают и запах вот этот вот свежий Это чувствуешь аж в нос ну, вот еще узнаешь домой приезжаешь к родителям мама такая говорит сынок иди картошечки на на, на на собирай в этом в погребе ну иди катошки собери в погребе наби набери ведерко катошки в погребе вот вот так вот а -а -а -а. идешь набираешь а мама, мама такая говорит а давай в мундирах сделаем <ube> да а ты, я не служил, у меня нет мандира. Младший лейтенант? Нет. А этот. Вот. В детстве, <связан> помнишь, ходили на эти, на пикники. Брали сало, картошечку, лучок, что-нибудь там, помидорчик, огурчик с грядочки. Приходишь там, ох. Костер разожжешь из, из того, что есть. Берешь на палочку это кусочек сала, нанизываешь. И начинаешь жарить. Оно прям кворчится, пошок такой прям. А еще если в газету его завернуть и начинать жарить. Ой-ой-ой. Красота. И ты потом берешь на черных хлебушек. Вот так вот это сало вот ног кладешь. Он жир, жиром прям пропитывается. И ты берешь свежий огурчик, свежий, обязательно, чтобы он был ну, вот, порезанный. Прям, чтобы порезанный. солька его на, натер вот так вот. В одной руке у тебя огурчик, а в другой сало с, с хлебушком. И ты сначала вот откусываешь сало с хлебушком, а потом огурчик. Это... Сказка. Чертенько. Песня. сейчас такого нет там что есть а? я лучший собеседник сегодня да а... я выслушаю, дам комментарии буду молчать еще пять минут да Буду смотреть на берег. Да И мечтать, что у меня когда-то Будет огород, и я выйду в лес Из огорода да. Ой, Хочется домой ехать. Что, уборку делать? Я не напоминаю Только забываю, ты напоминаешь. Хотя бы чуть-чуть надо прибраться. Сделаем да. по-любому. Сделаем, я лягу. Просто, блин. Любая мусор хотя бы выкинем, а 12 приедешь, и уже я в выходной буду, и часть я уберу, а часть вечером с тобой. Да ней сегодня, я думаю, лучше приехать, сделать все и... Дальше чилить. Вот. Может сегодня пораньше спать Пару матчей с тобой погоняем. Красиво тут, красиво, конечно. Хорошо. И участок достаточно суши большой, да? Ну понятно, что здесь такой огородик как у себя там не сделаешь, но хотя бы огурчики, помидорчики какой-то лучок здесь посадить, а теплица, теплица, есть, теплица если ну, обновить, вот, вот не вот вот такой теплицы достаточно, вот то, то есть поликарбонатная она конечно прикольная, но она видишь она выцветает налет на ней появляется сильный, она желтеет, ну прям ну, некрасиво выглядит. А вот стекла, да, конечно, она более хрупкая по сравнению с поликарбонатом, но она поцивильнее выглядит. Вот сравни вот эту угу. и вот ту. А ты знаешь, для чего вот эти вот штуки сделаны? А? Какие? Вот, вот металлические стоят на участке. Вот. Ну вот они. Диабет. Для чего они? Помидоры ехать. знаю, мы четыре года в поке научились. Шарим. За русский дрил. Это я знаю еще с детства. Молодец. И у меня бабушка до сих пор эти палочки псовы uh -huh. тканью привязывает и, и все ну и накрывает если там огурчики помидорчики если они там заморозки идут на ну, паечку достает туда ляпс и все и помидорки не мерзнутся вот а еще есть обогреватели для теплиц специальные а oh, вот. его вкусно, uh -huh. хорошо идет, да, ну сегодня у тебя она не, не хорошо идет, а мне идет она хорошо, Там, я бы сказал замечательно, давно стеллу не пил, а стелла она вообще бельгийская, А тут, наверное, они хотели сделать фонтанчик. Я не знаю, как это рубрика назовем. Обс... Обсираем чужой участок вместе с, с Ивановым Леонидовичем. Либо нет, комментируем чужой, чужой участок вместе... вместе с Ваней. Ну, Видно, тут хозяева старались, но не до конца. Работы тут у них еще много, угу. я бы сказал очень много, но да, что-то тут есть, неплохо, вот.